Вау, oh, вау, wow, wow, хорошо пошло, хорошо крупная сумма, это тысяч долларов. Пока я вообще не понимал правила игры, меня закрытыми глазами везли, пересвязали. Себя не чувствую безопасности, поэтому я туда не собираюсь снова. Вообще, ребята, я, кстати, реально до конца не понимаю. Вот они что-то кушают, ходят, какие-то тарелки набрали. То есть, я так понимаю, это все в мою сцену включено, и я могу пойти тоже что-ли что-то покушать. Но я кушать не хочу, я дождусь вечернего времени, но просто мне интересно, да? Ну, собственно, первый раз, как я вам уже сказал, сталкиваюсь, поэтому пока не понимаю, но я совсем всем обязательно разберусь и все, все пойму. Какая-то кухня, чем-то угощают. Что они там делают, не совсем, я понимаю. Сейчас сходим, узнаем. Вот тоже с тарелками идет. Девочка, пойдемте тоже зайдем, что все туда идут и а я туда иду, правильно? А, ребята, я запутался, я понял, здесь я уже был, это то место, где вход, так, этим вот там заходим, а вот здесь вот барная стойка, а вот здесь вот спуск вниз, все, я запутался, а здесь только барная стойка, здесь только алкоголь, но меня он не интересует, пойдемте туда. Смотрите, ребят, еще один ресторанчик, в котором, как я понимаю, просто можно покушать. Что это такое? Такой перекусы, какие-то сосиски, ого, гамбургеры, картошка фри. Ладно, пойдемте дальше гулять. Ждем вечера. Короче, ребят, я не удержался, все-таки кукурузки взял. И сейчас, я так понял, официанты придут и предложат мне что-то попить. Какой-нибудь лимонадик, наверное, попью. Смотрите, наверху еще можно посидеть там. Я так понял, это сделано для того, чтобы просто, ну, с голоду человек не умер, да? Хотя тут обед... Время обеда, там, скажем, с 12, по-моему, до 3, ужин с 6, там, до 8 или до 9, ну, то есть ты в любом случае будешь сыт, но, тем не менее, такие вот еще дополнительные какие-то зоны для еды имеются с перекусами разными. В общем, ребята, уже скоро стемнеет. Как вы понимаете, скоро можно будет наблюдать бомбический закат. Я планирую это сделать. И сейчас я иду искупаться, переодеться, чтобы потом сразу пойти на ужин. А после ужина сказали: в 9.30 стоится какой-то концерт, дискотека. Я так и не понял. Сказала, девушка подошла, говорит: русский, она, русский, русский, они вот так говорят. Я говорю, да, русский. Почему они так еще говорят? Как будто бы с каким-то пренебрежением. Русский, вот так вот как-то. Типа, русский? что-то серьезно, русский, что ли? Я говорю, ну да. И она пытается на русском сказать, говорит: вот да, театр, театр. 930 9.30, театр, туда идем, туда приходи, там что-то будет, не знаю, не знаю, ребят, что там будет, то ли одна она там меня ждать будет, то ли там будет толпа людей, непонятно, интересно, но в общем, в любом случае 9.30 пойду, будем наблюдать, будем смотреть, а сейчас пойду искупаюсь, переоденусь потом на ужин, а потом в 9.30 идем с вами, посмотрим, кто там нас ждать будет. Ребят, сейчас иду и думаю, сейчас запишу видео, скажу вам, на что это похоже, какие у меня ассоциации. И я вдруг понял, что у меня никаких ассоциаций нет, вообще никаких, что вот даже какие-то в детские поездки на море там, да, это вообще не то. Но это, это круто, это незабываемо, это лучше всего, что было со мной, да, детские поездки на море с родителями. Не обязательно на море, просто на рыбалку с папой. С чем вот это сравнить, я что-то пока не понимаю. Просто какая-то какое-то что-то что с чем-то, как говорят, да? Короче, круто. Круто. А главное, вот я, я понял, ребята, вот главное, самое, ну, по крайней мере, для меня, не знаю, как для вас, ну, судя по тому, что откуда вы меня смотрите, для вас это не важно. Это безопасно. Вот что главное, понимаете, для человека, я понял, для меня. То есть, если мне безопасно, если я чувствую безопасно себя, то все, мне кайфово. Хоть хоть в подвале, хоть где угодно, если мне безопасно, если мне комфортно, все, это самое главное. Но в подвале, наверное, неправда. Там безопасно, но не ничего там не интересного, то ничего. Да? Но вот если тебе безопасно есть какая-то инфраструктура, и можно отдыхать, кайфовать, гулять, то в принципе это уже этого уже достаточно. Вот в Мексике я себя не чувствую безопасно. безопасно. Поэтому я туда не собираюсь снова приезжать. Ну не хочу я туда снова. Там не безопасно, там мне нехорошо было. А вот здесь круто. здесь Понятно, что вы скажете, это закрытый резорт, разумеется, и в Мексике тебе будет классно. Я согласен, ребят, я полно согласен. Но в тот раз и нет, закрытый резорт есть. И мне безопасности не было. В общем, здесь, я так понял, можно себе что-то приготовить руками повара. Самому не возиться, он за вас что-то приготовит. Свеженький совсем. Выбираешь разные ингредиенты, и он тебе на огне здесь шпарит, готовит. В принципе, такая же штука, система есть и в буфете в Америке. По одной цене которой. А, вон там мясо есть. Наверное, пойду туда. Выберу мясо какое-нибудь. Шашлык, видите? Шашлычок. Здесь кусочки курицы, здесь кло какой-то. А вот здесь это что, морепродукты, наверное? Я не знаю, что это. И здесь опять готовят тебе пасту. Красота. А я что-то уже не сильно голодный даже. Ну ладно, сейчас что-то выберу. Короче, ребят, на ужин сходил. Просто пошел, вышел погулять. Еще территорию с этой стороны посмотреть. Я думаю, что я уже все ее сегодня смотрел днем. Оказывалось, что вообще нет. Вообще нет. В другую сторону, огромная, огромная территория, там где-то есть театр, туда мы сейчас пойдем, там типа что-то будет вечером. Вот казино еще есть, я думаю, пойду зайду, пойду, зайду, просто гляну, просто посмотрю. Все даже с этого начинается, правильно? Смотри, что у них еще за аппараты там есть. Ребята, сходил в казино. Хорошо, у меня от собой кэша не было. В общем, во-первых, я видел Blackjack, но ну, тут Blackjack, он как бы в Майами. Мы с ребятами иногда ходим, скажем по секрету, Blackjack, но там Blackjack Switch. Кто разбирается, тот знает, что такое, да? Они редко-редко, эти столы бывают, Ну, короче, тебе по две карты сразу выдают, и ты их можешь между собой менять, когда по второй карте дают. Здесь он обычный Blackjack, но почему-то по две карты раздают, но не Switch. А, в этом-то и смысл. Получается, ты две игры играешь за одну сумму, 5 долларов ставка стоит. Ну, не Switch, там крайне... Крайне мало вариантов, поэтому где женщины там постоянно проигрывали Я нет, я просто посмотрел и давай с нами Я говорю, нет, я не буду играть и ушел Потом они меня бесплатно дали, ну в казино бесплатно дали какую-то эту Само казино, говорит, вот, ты первый раз здесь, заснай, пожалуйста, поиграй Какие-то две фишки Пойдем, говорит, садись сюда в рулетку Какая-то рулетка странная, то есть там такая как, как бы рулетка Такие кружочки ты кидаешь в нее, засыпаешь как бы из -с -с стакана Вот ну, такие впадины специальные, ямки есть, туда выпадает Там он что-то начинает читать и говорит, о-о-о, хорошо пошло, хорошо Я вообще ничего не понимаю То есть я вообще не понимал правила игры Я просто так беру эти фишки, ставлю Думаю, да даже если у меня там будет большая сумма Я все равно ну, буду дальше играть, пока там, я не знаю там Крупная сумма, там 5000 долларов пока не выиграю А там остальные мелочи я даже не буду забирать Потому что, ну, короче Такая у меня тактика была, и я ее придерживался У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался Ну и в итоге я, естественно, все это проиграл Он мне говорит, вау, вау, вау, у тебя на кону сейчас стоит 400 баксов ты понимаешь, 400 баксов, ты что, давай, давай дальше играть А у меня фишки их закончат То есть типа, вложи бабки Я думаю, ну вы скоты, конечно В Америке вообще так не уговаривает тебя никто Хочешь играть, не хочешь не играть, Никто тебя даже не намекнет на то, чтобы тебе бы стоило продолжить Нифига мне не стоило, я сам определюсь Ну и вот это меня еще сильнее толкнуло Может быть, кого-то бы это и заманило. О, типа, 400 баксов на кану, мне говорит Я говорю, да мне что твои 400 баксов на кону? Ну, окей, 400, хоть 1000 баксов 5000, когда будет на кону, тогда я 5 долларов вложу Но не больше Ребята, знаете, меня как у россиянина сразу такой вопрос, блин, так что, получается сюда перелезть, как не будет залезть, и все, и ты бесплатно ходишь, кушаешь, пьешь, и все такое, понятно, что у тебя есть браслет, но особо и кто его там проверяет, у меня он вообще под часами вот так постоянно, никто их не проверяет, ничего подобного, ребята, ну, собственно, да, это так, но ты сюда не попадешь, нифига не попадешь, во-первых, сюда ехали, мы, наверное, ну, не знаю, минут 5-7, наверное, по их территории уже, после того, как нас охранник проверил мои документы, увидел бронь, ну, там, узнал, все, чик-чик-чик, документы у водителя спросил, тогда только, то есть прям реально серьезная охрана. серьезная ты едешь такая хорошая дорога, вот она видите, прям такая асфальтирована хорошо лучше, чем во всем городе, и вот только потом ты вот попадаешь сюда, то есть сюда просто так не попадешь, везде ты огражден, понимаете, поэтому если даже там ну, даже условно в той же бандитской Мексике ты находишь, не очень ты будешь в безопасности себя чувствовать, но, но здесь, здесь реально все строго, все супер, везде видеокамеры, везде, вот там охрана вон там стоит, охрана везде расставлена то есть все супер строго, и к тебе, конечно прям уважение и почет Ага, вот он театр, еще никого нет, но уже работает бар, поняли? И вот здесь сегодня будет тусовка, дискотека, но они сказали немножко позже, то ли в 9.30, что ли, что-то такое. Окей. Что делать, я не понимаю, куда еще пойти? Ну, пойду на набережную, там погуляю, что ли? Россиян много, так что я с кем-то познакомлюсь по-любому сейчас. По -любому. Ну, мои друзья уже приедут послезавтра, так что мне особо знакомиться нет необходимости, но тем не менее, пойду погуляю. Не за знакомствами, в конце концов, я сюда приехал отдохнуть, погулять, оторваться, если можно Кстати, Wi-Fi везде лоид, то есть мне даже сим-карту не нужно покупать Ну и вообще мне выходить отсюда не надо с этой территории все, Абсолютно, блин, все для этого, его просто удобства. Просто все, что хочешь Слушайте, я думаю, что это мой дом Мой билдинг номер 7 я где-то живу вот здесь Но у меня бассейн прямо рядом, то есть я вообще не дома сейчас Где я нахожусь? Вообще не понимаю, просто иду по какой-то тропинке, вон там охрана стоит, он там человек стоит, куда иду, непонятно, но куда-нибудь выйду, в любом случае фонари есть, очуметь, как же это интересно, просто вечерочком взять погулять, какой караван! Доброе утро, я иду на завтрак. Погодка с утра шикарная, не сильно жарко. Посмотрим, что нам дадут на завтрак. Я проснулся пораньше сегодня, пока искупался. В компьютере для вас ролики поскидывал. И как раз у меня аппетит. Проснулся, поэтому иду. Решил по улице пройти. Там можно где-то внутри какие-то есть еще тоннели. Никого сейчас пока еще нет. Видите, на улице совсем тишина. На бассейне, наверное, обеда начинают все переходить. Вот он, ребята, большой минус этого отеля. Посмотрим, как будет в следующем. Я сейчас вышел на ресепшн, специально вам, ребят, постик в Инстаграм опубликовать. И вот, собственно, я об этом как раз и написал там, что все супер красиво, но знаете что? Еда, ну, не такая разнообразная, не такая прям уж совсем супер четкая. Посмотрим, что будет в новом отеле. И вот, вот такая вот ерунда происходит. Смотрите, вот люди приехали, уставшие, самолеты, кто-то летел, я не знаю, 10-11 часов из России, кто-то, как я, там 2-3 часа. Не имеет значения. Уставшие люди приехали, хотят скорее заселиться. Но у них это не получается сделать, потому что, представляете, на ресепшене только один человек. Вот у них много компьютеров стоит, но они, видимо, экономят. Или что это происходит, зачем, почему? Один всего лишь человек у них делает чек-ин, то есть обрабатывает заказы. Один человек на компьютере, вот он один стоит и все. И они все вынуждены, люди, ждать. Это еще не все подъехали, кто-то ждет своего трансфера и так далее. И так далее, Вот видите, там сколько сумок много, а вон еще люди подъезжают, еще. И все, и один человек у них всего лишь стоит и обрабатывает все эти заказы всех этих людей. что. Что за ерунда? Почему нельзя сделать больше? Непонятно. Отель этот, по-моему, я читал в интернете, на 800, кажется, человек или больше. Вот, говорите, новые люди. И они будут ждать, вот, вот вот, эти все люди будут ждать. Ну, По, по моему вчерашнему опыту, это 40 минут легко прямо вот в середине будут ждать. А те дальше и часы больше будут ждать. Потому что они не шевелятся, еле-еле-еле не спеша. Вот это, конечно, большой минус. Ну да ладно. Жду, когда загрузится мой постик, потому что Wi-Fi здесь тоже не очень хороший. 15 долларов за я Uber за 5 долларов. Yes. No. Виктимда. Five dollars. не входит. Okay. Can I talk to your supervisor? Five dollars. доллара. No, five dollars. Yeah. Элубер. Uber, El Uber, Uber, right? Uber, yeah, of course. Can I talk to your supervisor? не входит, no no no. I wanna talk to your sure, supervisor, no. Angela. Please call your boss. No. Why no? Не ведра. Убер не может въехать. Убер? Что? Кароче, ребята, они не хотят просто сюда пускать Убер. Говорит, позвони за 15 долларов. Я Говорю, мне не надо за 15 долларов. Мне надо за 5 долларов Uber. Они говорят, а мы сюда его не пустим. Я говорю, а почему вы не можете познать на гей? Плохо. Плохо. А вы на такой Убер? Maybe you can call to the gay? No, the Uber is is impossible in the game. Why? Don't possible. And the whole there is no possible. Нет, ты можешь ходить Uber Но это так далеко Мари Можешь поговорить с твоим супервизором? Это супервайзер. он мой супервизор Где? Он мой супервизор Можешь мне помогать? Да Короче, бред какой-то ты должен идти туда, а туда идти, ну я не знаю, 10 минут Просто вот так по джунглям идти Зачем мне туда по джунглям идти? Yeah. я сейчас <laughs> могу позвонить Джоз Здравствуйте, Джоз I хочу to talk to your supervisor. Uber. I want to take Uber. What do you? I am take Uber. I need to call for. Оу, дей нокингли. Why? Security. I know, security. You need to call the. I know, I am no security. They said I need to talking to you. No, because I am no security. Maybe we can talk to, together. You need to talk to another, but security. Can I talk to your supervisor? I am no security. I know. Super. I know. To I know. I wanna talk to your supervisor. Oh, go to the guest service. Guest service? Yeah. Where is it? Over there. Я не могу сделать для этого Да, я знаю, потом направо okay. Короче, ребят, ну я понимаю, что, наверное, пешком придется пойти Но почему мне не выяснить отношения? Ну что за бред? Ну то есть а их такси можно за 15 баксов, а мою за 5 баксов Uber? Нет, нельзя, пожалуйста а, Они видели, что делать? Ты иди туда, ты иди туда, ты иди туда Грест-Сервис, он, Грест-Сервис. Давайте посмотрим что за Грест-Сервис. Да, no, Я буду снимать, потому что у меня есть с безопасностью. Я хочу взять Uber. У меня есть двигателя. Я спрашиваю, что кто-то звонит на Нет, Uber не может войти в отель. Почему? Потому что это правила. Но вчера я использовал Uber И поехал внутрь моего двигателя. Ты Uber? Вчера, да. Yeah? Bueno. And cool because they have the rules and yesterday I ensure my uh booking on the gate and your guys not saying no, no problem, you can drive yeah? here. Okay, uh um, promo. What time was it? Uh, 2 :00, 2 :00 PM. Я на испанском там не пишут, я не понимаю. А, у входной двери есть. 7327. Катерина Я тебя не знаю оттуда они пропускают. Тогда я оттуда я туда еду. А сюда они не проезжают. А я хочу сюда. Сюда запрещено. Они? Си, помалась двох. Ой, мне Ага. Айер, не дозволили пройти. То есть, они приезжают Сэр, they told me no. He cannot be быть here. Who told told you? Yeah. Yeah. Okay. Who is yes. it? с этого Я Okay, can I talk to your supervisor? I want с talk to your supervisor. Okay. Well, yeah. Can you call to your here. Yeah. Yeah? She's lunch. Короче, нет начальника. Секрети не пропускает. Кто-то мне скажет, что у них такие правила. Это, это не правила, ребята, когда оттуда пускают, а отсюда они хотят за деньги, за 15 долларов. Тогда, когда у меня есть Uber за 5 долларов. Мне не нужно... Мне не нужно им... Hello. Водитель пишет, что меня ждет, я его не пропускают. He's having lunch right now. Okay, we'll wait. No problem. Okay. I don't want to walk in. Okay. I have a Uber. I don't need to walk How long I need to wait? Maybe Короче, она говорит, что освободиться с ланча, э, женщина, начальница какая-то через 15 минут. Я говорю, ну я буду ждать, что делать. Я типа здесь постою, говорю, подожду. <laughs> ну, конечно, я не буду ждать 15 минут, это много, я пойду. Что делать, ребят? Ну, по крайней мере, я попробовал, окей. Кто-то скажет, что у тебя получилось. Ничего, я не получилось, что-то спорил. Ну, я хотя бы поспорил, я не исполнил голову а на обратном пути вот мы посмотрим на обратном пути знаете что я делаю? я запишу на обратном пути все это дело и потом им на телефоне покажу, скажу окей, а что вы меня туда-то пустили? сюда обратно пустили, а почему? почему туда не пускаюсь? ну потому что понятно почему такие они тоже странные, один на другого эти вообще? не-не-не, иди к нему тот говорит, я здесь, причем это гейт, это, это security а эти говорят, иди туда ладно, что, пойдем пешком сколько здесь пешком идти? Марсия, непонятно пойдем вот так прямо Короче, у меня интернет пропадает, я ему написал, что «чувак, ты подожди меня, пожалуйста, я сейчас приду». И вот туда идти, блин, черт возьми, сколько туда идти, пойдемте прямо, вот так прямо. Если кто-то мне скажет, что ты что-то по газонам ходишь, то я вам скажу, ребята, что в Америке газоны для этого и существуют, чтобы по ним ходить, чтобы на них чилить, чтобы на них отдыхать, лежать. Короче, ребят, плохой отель, поняли? Плохой. Я уже в Инсте, кстати, написал, вот ссылка на мой инстаграм, я туда уже написал, можете зайти, почитать, посмотреть, почему плохой. Я конкретно все по полочкам написал. И это к этому вообще не относится, что я там должен пешком идти. Ну, да, конечно, наглость, но согласитесь со мной или нет? Даже если вы не со мной не согласитесь, я все равно буду оставаться при своем мнении, я, разумеется, так же, как и вы, да? Но, тем не менее, как вы считаете, нормально ли это? Не-не-не, Убер, -не -не, Uber, Uber, да, давай 15 долларов, давай 15 долларов Убер. Ну, конечно, у них в машины их стоят, а вчера то, что меня вез, Ничего страшного не было. То есть он меня завез нормально. Это был тоже частник. Это был чай, это не Uber, это был трансфер, но это частник. Он к этому отелю отношений не имеет. Куда вызовешь, туда он и поедет. То есть было нормально. А сейчас они не хотят. Что за бред, что за дурацкие условия? Ну я же подошел, показал. Я здесь проживаю, они меня идентифицировали. Я им показываю машину номер, я им показываю все. Ну ладно, это все равно. Это я просто так как бы эмоционально рассказываю. На самом деле меня это нисколько ну, не задевает. Я приехал кайфовать, отдыхать из этой а, цели. С этой мыслью, с этого плана меня никто не собьет. Вот, смотрите, пожалуйста, здесь есть теннисный корт. Интересно, теннисные ракетки дают или ты должен с собой перевозить? Потому что в Майами-то у нас они есть, и мы ездим, когда необходимо. А здесь ты вроде как приехал, со своими ракетками вряд ли поешь. Ну ладно, идем дальше. Ребята, я знаете что подумал? Что реально? Ну, Давайте, как и раньше, прикладываю. Google. На этот отель. И я вам сейчас скажу вкратце, вы в инстаграме еще почитайте, почему и чем он мне не нравится и не устраивает. Во-первых, птицы худые, смотрите, ну что, ты ее сейчас поймаешь, а что есть? Есть нечего, понимаете, да ну, это первое. Второе, самое основное, еда вообще никакой не обширный выбор, сосиски половинчатые, сосиски вдоль пожаренные. Это у по типа, два разных блюда, ну бред, ветчина какая-то одна плесневелая. Вчерашняя, позавчерашняя месячной давности, а другая, типа там, недельной давности. Все, два выбора и тоже как будто разные блюда. Поняли, да? Ну, то, ну это правда. Дальше, что там еще мне не нравилось? Ну, номер, понятно, такой подубитый, вы тоже могли заметить. Ну, первое впечатление вроде бы ничего. Потом я так присмотрелся. Все такое довольно несовременное. И от третье. Блин, как, как обычно, какие-то приключения. Ну, интересно же так жить, ребят. Ну что, ну приехать молча, ни с кем не спорить, свое слово не высказывать, у нас такие правила ты, ты, ты, ребята, не надо мне вот эту ерунду рассказывать. у вас такие правила когда надо, правила меняются, вот смотрите водитель, что он заезжает сюда, что у вас за правило? одно дело, белые фургончики были автобусики, что нормальные правила у вас да, то есть это, это типа ваше, да, окей Авторизованные, да, ну вот же легковушка заехала, значит не такие правила, значит они не для всех значит если кто-то попросит то все-таки можно. Так что не надо мне по правилам рассказывать. Это не Америка, где действительно все по правилам. А мы, ребята, все еще топаем. Прошло, наверное, минут уже, наверное, 5 я топаю. И сколько еще топать, непонятно. Я даже не помню, как, я, как мы ехали. Меня с закрытыми глазами везли, пересвязали. Я думал, в России везут, оказался вот сюда. Чем в России? Тоже закрытый комьюнити, никто въехать заехать не может. Ну, правда, да, немножко условия другие. Ну, а так, в принципе, вот она отсутствие свободы угнетает, понимаете? Угнетает. Да, безопасность это хорошо, но когда ты не можешь за пределы, за пределы этой территории куда-то выехать, въехать, это немножко тебя тревожит. А я, кстати, сейчас куда еду-то самое главное, я забыл рассказать. Я еду как раз за сим карты Ребята едут, смотрят на меня, они, наверное, смеются, думают, чувак, ты так долго будешь идти. А я не знаю, на самом деле, сколько еще идти. Вот здесь вот, видите, есть такие тропинки, я думаю, на самом деле, на самом деле, они куда-то и ведут может быть, они по прямой где-то здесь на гейт меня выведут, но неизвестно ладно, идем дальше, мартышек не видно, кстати, видите, джунгли вроде, а обезьянок нет а в Таиланде есть, папа рассказывал, давайте им кран перекроем за эту воду чтобы они больше меня пешком сюда не отпускали гулять ну, в общем, ребят, еще раз акцентирую ваше внимание, ссылка будет в описании заходите, пожалуйста, я думаю, что э, мой пост в инстаграм их вряд ли разочарует а вот в гугле, если у них начнет рейтинг падать или начнут приходить комментарии нехорошие вот тут они запаникуют и все-таки а, какому-то порядку приучатся. Тем более, что у меня есть доказательства, у меня все четко, у меня вот есть видео. Посмотрите, пожалуйста. Вот видите опять? Такси написано. Свой таксист, потому что... Ребят, вот это вот больше всего раздражает, что какие-то правила, ну, не, не ко всем одинаковые, понимаете? Отношения явно не ко всем одинаковые. Вот таксист. Сейчас его на гейте пропустим, потому что он свой. Вот, пожалуйста, он поехал. Он свой. Все. Вот здесь такая же история, понимаете? Тоже свой. Вот Нормально ему можно, а мне нельзя.